Volvo V70, 2007 год Пробег 233-240 км 2.4 турбодизельный мотор Коробка автоматическая Заводим машину Мотор заводится хорошо Обороты набирает уверенно, нормально Коробка переключается без пинков, работает хорошо. Эмульции на масло соляной нет. Состояние масла в норме. Антифриз в норме, масла не видно.